Сегодня никаких ногтей, никаких праймеров. Правда, будет аэрограф. Но вы сможете его заменить чем угодно кистью, красками, если у вас его нет, вы не работаете. Сегодня будем создавать креативные фоны для моделей, для клиентов. И некоторые фоны вы уже видели у нас, но я их немножко изменю. Итак, вот такие фоны были. Они рельефные. Дерево здесь, на самом деле, это из фанеры сделано. И на фанере выгравировано рисунок. И практически нет повторяющихся рисунков на, фон, на фонах таких. Но цвет, на самом деле, не очень приятный для фотографии. Итак, такой, такие два фона. Теплый желтый, совершенно неудобный для фотографий. Руки на них становятся какие-то старые грязные и на самом деле это фотофоны это образцы и мы их использовали как фотофоны вот и я сейчас покажу что можно еще использовать но и не стала далеко ходить подошла к нашему зданию и увидела отколотые куски значит облицовки цемент облицовки фундамента тут уже потрескался и вот он кусочек который будет и вот такой кусочек я тоже немножко изменю очень рельефный у нас у меня в ленте есть фотографии рук на таких фонах очень интересно смотрится но я немножечко изменю ой спасибо за сердечки очень приятно давно не выходила в прямой эфир поэтому немного волнуюсь спасибо а потом откололись откололась плитка от фундамента нашего здания и честно говоря одну я взяла облицовка фундамента можете обратить внимание я снимаю одной рукой мне неудобно приблизить но вы видите угол обвалился и вот один кирпич с этого угла и думаю на ней будет очень круто смотреть с фотографии я ее помыла со щеткой с водой и мылом еще наверное, два дня назад и она чистенькая и на нее прекрасно все ляжет. Итак, лучшие цвета для фона, конечно же, самые такие, которые не меняют цвет маникюра, это серый и белый. Вы можете использовать любые другие цвета, пробуйте, экспериментируйте. Но я на практике... Увидела, что на сером ручке смотрятся в самом выгодном положении. На белом далеко не каждый цвет выглядит выигрышно. Это не салат из морской капусты. Это белая краска строительная акриловая внутренних и внешних поверхностей. Я налила большую баночку, чтобы белой краску использовать. И немножечко отлила в другую банку. Нет, не топленое масло. Вот и немножко отлила в другую банку, чтобы закалировать ее. И покажу, как колеровать буду. Я приготовила аэрограф, приготовила два вида акриловой краски, черную и фиолетовую, я расскажу почему, чуть попозже. Кисти строительные, это соточка, 10, миллиметров, 10 сантиметров ширина и 50, 5 сантиметров ширина. И акриловый лак. Он прозрачный и матовый. Такой можно купить тоже, в принципе, в строительных магазинах продается. В любом случае, перед работой нужно взболтать очень тщательно и работать с открытым окном, и желательно в нежилых помещениях. И также я приготовила вот такую емкость воды. И пару полотенец. Вы можете любую ветошь приготовить, потому что они в любом случае будут на выброс. Какие-то старые футболки или еще... Что у вас есть? Итак, начнем с самого простого, с белой краски. И сейчас мы будем колеровать краску и получать красивый серый, не грязный машины, а красивый серый цвет. Вот она, она. Конечно же, в первую очередь. Итак. Стар... Вот э, черную краску я использую художественную. Итак, я открыла фиолетовую краску. Она тоже художественная, акриловая. Совершенно небольшая капелька фиолетового нам не помешает. И создать очень красивый, такой сизый Цвет. такой гель очень пользуется популярностью у клиентов вот он стал такой холодный он не мышиный серый легкий-легкий холодный оттенок теперь мне понадобится серый снова я говорила что хочу сделать серую чуть темнее поэтому каплю черного такая горошина Прям реально хорошим. Вот именно такой оттенок я хотела, такой серый. В следующей части видео нам понадобится в первую очередь кирпич, о котором я и говорила. Капаю достаточно белой краски в аэрограф, добавляю черную и пастельную фиолетовую повторяю для того чтобы оттенок был не мышино-серый а холодноватый серый холодный оттенок так как э, камень имеет э, рельеф мелкий я не стала его окрашивать кистью чтобы кисть не заполнила э, рельеф и тем самым не испортила сам вот этот э, рельефный фон Окрасив сизым оттенком, я беру белую краску и под углом параллельно площади окрашиваю с одной стороны белым цветом выпуклости. Теперь беру плиточку из цемента, тонирую ее, поскольку она не совсем чистого цвета серого и с обратной стороны также тонирую но так как с обратной стороны у меня рельеф более грубый я сделаю такой же эффект белым цветом как и на камне параллельно с одной стороны и получается э, эффект какого-то перламутра серую доску я немного состарю белым цветом Кистью с белой краской, против рельефа рисунка, легкими движениями. И завершающий этап – покрытие лаком. Стелю защитную ткань и покрываю лаком поверхности. С вами была Алферова, Ангелы мои. Прощаюсь с вами. Пока!